Итак, друзья, первое включение 486-го компьютера Veridata Extra Pro 486S Drop 33U. Значит, мониторчик есть от него, просто он полосатит. Я его отключил и вот сейчас пытаюсь включить его на большой экранчик. Ну, один писк это хорошо, значит, работает. Тесты прошли. Так, вот, провалились в BIOS. Значит, 486 SLC. Dual Color BIOS. Версия M691. Знакомая, что-то материнка. Так, значит, какие ошибки изменен размер памяти после ну, предыдущего включения ну чексум, ЦМОЗ это понятно, ЦМОЗ э -э батарея сдохну, ну конечно он долго лежал очень, так чипсет corrupt, тут вот непонятно, ну по дефолту предлагает загрузиться так, жмем что мы можем нажать здесь F1 F1 непонятно Skype. так, еще раз включаем прошли тесты так вот появилась вот уже видите другие ошибки они а то же самое хм. так предлагает нам f1 продолжить или контра alt escape вот мы пойдем жмем contra alt и одной неудобно. Провалились в БИОС в ЦМОС. Так, чем управлять стрелочками, что ли? Ну стрелочками. Так, диск определился сороковка. Это уже хорошо. Так. так память с памятью что у нас 4 мегабайта это хорошо 4 мегабайта так загрузка ac стоит AC. так ну ладно shadow shadow наверное не надо ну посмотрим сейчас так дата Чем менять пейдж-даун, page пейдж down. Page down, page что ли, ну -ка. а это вторая страничка есть с МОСа, вторая страничка, параметры ЦПУ, а это уже 386 пошел, угу. параллельный порт, так внешней флопи нет, внешней памяти нет, скази ром Не отсутствует, так, так, Так. так Альт-Ф один чем же менять-то плюс-минус, может? Альт-ф один. Пробуем. А, вот. А, плюс-минус точно. Осталось на. А, вот, плюс-минус, все. Нашел F1 выход из... Так, плюс-минус. Все. Так, ставим. 20 января. Год. Ух ты. 1900 даже. 2000. Ух ты, гнать, гнать. 21. Господи, промотал что ли, не понял я. Первый. Так. Время. 23 часа поставил. Так сойдет. Так, флоппи. Лапик, лапик стоит, камень стоит, все стоит. А, так, э -э -э. ЦАЦ, поставим ЦА. Так, все, теперь их десять сохранить шпок f5 выйти сохранить так флопи диск не такой 720 что ли поставить Батарейка, понятно. Блин, чипсы тут. Не знаю, что это такое. Но это не проблема. Так. Counter-Alt-Escape. Так, сейчас флопик поставим. Ха. А, а что он не дает флопик нам ставить? Хм. Интересно, интересно. Хм. Не дает. Ну ладно. Бог с ним. F10, F5. Угу. Сейчас сорвётся? Ровнолся. И F1 жмем. Так, система не установлена. А дискеты, к сожалению, у меня нет. Не забудьте подписаться. Иногда выкладываю что-то интересное. Всего доброго, спасибо за внимание.